You are a data cluster bound to a vast global network. Last year, the average American cast a digital shadow of over 2.3 gigabytes. What does that represent? Of course, there are credit cards, medical records, and reading habits. But a CTOS includes much more. Massive data silos track and sort every moment of your digital life, revealing how you think and what you believe. Последний скандал, произошедший в разведывательном управлении Соединенных Штатов Америки, в очередной раз доказал то, что еще пару лет назад мы считали фантастикой, уже реальность. Агент Сноуден раскрыл далеко не все карты суперсекретного ведомства АНБ, но и их достаточно, чтобы понять, за нами следят везде и всюду. Электронную почту читают, скайп-разговоры перехватывают и записывают на отдельные сервера. Вы купили булочку и кофе, или вы купили наркотики и ядерную боеголовку. Для секретных служб это равнозначные покупки. В том смысле, что они хотели бы знать и про первое, и про второе. И уже на основании этого делать вывод, стоит ли вас ликвидировать или нет. Они хотят знать все. И когда об этом говорят люди уровня Сноудена, которых вряд ли назовешь сумасшедшими с шапочкой из фольги на голове, становится абсолютно ясно, мы все под колпаком. Как пошутил кто-то в нашей редакции, лучшей рекламы для Watch Dogs и не придумает. В новой игре Ubisoft мы сталкиваемся, в общем-то, с тем же явлением, которое описывает господин Сноуден. Для борьбы с преступностью и террористами в отдельно взятом Чикаго государство создает систему, которая позволяет одновременно контролировать тысячи видеокамер, а также работу светофоров, поездов, банкоматов, электричества. В общем, за все эта система отвечает. И вот когда она попадает в руки не тем людям, тогда и начинается Watch Dogs. Адам Пирс, главный герой игры, как раз и пытается бороться с группой товарищей, которые решили, что закон не играет больше никакой роли, что только они могут решать. Кому, когда и что делать. Мистер Пир с этим в корне не согласен. Получив доступ к системе управления городом, он активно пользуется ею в своих целях. Самое важное в Watch Dogs это наши возможности. Точнее, возможности самой системы. К примеру, она может определять, кто из обычных граждан является потенциальной жертвой, а кто потенциальным преступником. Следя за этими людьми, мы видим в режиме реального времени, как процент вероятности совершения преступления растет. Как только этот процент приближается к цифре 100, происходит преступление. У нас есть выбор, предупредить его или пройти мимо. Допустим, мы решили разыграть супергеройскую карту. Выслеживаем девушку, на которую вот-вот нападут. Устанавливаем потенциально потенциального убийцу. Он под это скрыться с места преступления. Начинается погоня. Выглядит она, если честно, здорово. Анимация здесь на высшем уровне. И вот самый ответственный момент. Враг пробегает мимо электрощитка. Взрываем его. Миссия выполнена, мы его поймали. Проблема только в одном. Пока мы его преследовали, ряд недотеп позвонили в полицию и рассказали о том, что видели. Теперь нам надо скрыться от копов, что значительно сложнее. Чтобы убрать с поля зрения полицейские автомобили, поднимаем в нужный момент заградительные столбы. Полицейские автомобили врезаются в них, у нас появляется несколько дополнительных секунд. Но что делать, если с той стороны улицы, откуда едет полиция, нет спасительных столбов? Тогда приходится действовать старым проверенным способом. Стреляем в шины. Иногда полиция все-таки добирается до нас. В этом случае единственным действенным способом становится блокаут. Отрубаем электричество во всем районе. А пока полицейские пытаются понять, что же такое произошло, нейтрализуем их. Теперь пора скрыться с места преступления. Для этого отлично подходит автомобиль. Правда, и здесь не обойдется без контакта с полицией. Вашу машину будут преследовать до последнего. Но вариантов, как сбросить хвост, у нас достаточно. Можно использовать уже знакомые столбы или резко переключить сигнал светофора и спровоцировать аварию. А можно проехать по раздвижному мосту и поднять его в процессе гонки. Вы окажетесь на другой стороне, тогда как ваши преследователи с носом. Далее дело техники. Ищем гараж и меняем тачку. Но использовать систему мы можем не только в своих корыстых или не очень целях. Вот, к примеру, нам нужны деньги. В Watch Dogs для этого можно взломать счет прохожего и получить деньги в ближайшем банкомате а затем уже отовариваться в магазине оружия и припасов. Правда, будьте внимательны. Если вас ищет полиция, то фотографии пирса появятся в новостях. Продавец легко может нажать на тревожную кнопку и сдать вас. А иногда с помощью этой чудо-системы мы должны будем помогать своим друзьям. К примеру, чокнутому программисту, по чью душу пришли злые парни. Мы не участвуем, собственно, в драке или чем-то похожим. С помощью камер мы следим за врагами и нашим другом и подсказываем ему, куда идти, когда остановиться, а когда, наоборот, бежать со всех ног. Все эти способы отвлечь внимание от друзей отлично помогают и в наших собственных сражениях. Если нам надо пройти куда-то незамеченным, то достаточно чем-то заинтересовать охранника. И пока он будет разбираться, что там произошло, мы можем подкрасться к нему сзади и вывести его из игры. Отличный план. Что касается мультиплеера и кооперативного режима, то тут пока трудно сказать что-то определенное. Выглядит все так, что мы можем совместно с другими игроками или против них использовать систему «Загонять их в угол». Выглядит интересно, но тут пока рано делать выводы. Как это будет играться на самом деле, выясним уже после релиза. Вообще Watch Dogs мы ждем с нетерпением. И не потому, что это новый бренд Ubisoft. А скорее потому, что это и правда кажется свежим, новым взглядом на экшены от третьего лица. Оправдаются ли наши надежды? А кто его знает? Удачи и до встречи на Playground.ru!